пожалуйста. У меня вот самая главная больная, головная боль, это наша карабиха. Позвольте, я вам зачитаю женщину, которую только что оттуда выписали. Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили. лежала две недели просто так. Не знаю, что они делали. Три дня давали а азитромицин, три укола, две капельницы. Рентген не делали ни разу. До вашего обращения ко мне ни разу никто не подошел. Как они определили пневмонию, не знаю, кардиограмму тоже не делали. Таблетки всегда приходилось требовать, никто не носил. Порой кончались лекарства, и мы лежали так. Потом врач ушла на больничный. Ни одна живая душа ко мне вообще не подходила. Со мной лежала бабушка, а к ней вообще никто не приходил. Один раз поменяли памперс, не кормили, пить не давали. Она умерла от бездействия на моих глазах. Кто-то сказал, что надо в реанимацию, но так никто и не пришел. У меня был шок. Соседам по палате пытались кричать, искать. Не нашли ни одного медика. Было ощущение, что во всей больнице мы одни. Ходил какой-то мальчик-студент в маске и делал нам уколы. Люди просили пить, просили помощи. Ничего не было. Пропускаю дальше. Обед привозили аж в 16 часов. Завтрак в 11. Развозить их некому. От безысходности мы рыдали. Когда предложили... Это тоже могу пропустить дальше... Знаю, что в правительстве вопрос стоял. После проверки убрали трупы, которые стояли десятками у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы сказали, не переживайте, они не встанут. И вот подобные факты сплошь и к ряду. Скажите, как мы лечим? Мы говорим о лекарствах, мы говорим об обследовании. То есть больные, и это не единичный случай, больные говорят, что, попадая в Карабиху, мы попадаем в тюрьму. Одна моя знакомая, которая заболела, она мне позвонила и сказала, Оля, я бы умирать, ради бога, сделай все, чтобы я в эту тюрьму не попала. Потому что трупы грузят, как мусор. Видели больные сами, скорая помощь это видела. Вот эти факты как? Если мы подтверждаем, что только 13 человек умерло от ковида, давайте скажем цифру, сколько умерло от сопутствующего заболевания с ковидом, чтобы знать, ведь до этой инфекции люди так не умирали, что у нас происходит. Вот это мой первый вопрос. Спасибо.